Так, приехали мы на пляж. Волн, в общем-то, нет. Вот так, здесь вот такой пляж с соснами. Так. Волн нет. Вот такой сегодня спокойный океан. Вода свежая, бодрящая.